всегда, мое любимое утро в моем любимом городе. Надеюсь, то что пиплы не дошли до нас. Внимание! Докладывает Орел. Обнаружен какой-то мелан в доме, судя по всему, невооруженный. Что с ним сделать, прикажите. О... Орел, внимание! Так... Если он может быть вооруженным, то лучше убить его. А мало ли, вдруг снова из этих подрывников. Так, точно, Орел принял. Так, сейчас танк подъедет. Мы произойдем выстрел с него. Давай, идёт такой, что шагаем. Так, мы доехали. Танк, э, давай, открывай огонь. Принято, целюсь. Огонь! Ай, -мо, что это было? Нужно доходить. Капец, голова болит. Нет, ай, нет. У меня же дом развалится. Ай. Нужно к этому выйти. у меня же сломан этаж. Ааа. А, ай. Разрешите повторно выстрел, Разрешаю. Стреляю. Стреляю. Дом не пробивается, будто и стали сделаны. Билл был не стали, он бы давно давно уже разбился, сломался, что с ним только не произошло бы. Это кирпич, почему-то не ломается. Попробую наехать на него тогда. Хорошо принято. Внимание, дом переворачивается. А -а -а. блин, меня придавило. Я не могу уже дышать. Нет. Понимание, мы точно не знаем, но судя по всему, милом возможно живой, либо непонятно еще. Что мы будем использовать? А так, для начала отдеть от дома. Примирую. Отъезжаю. Я отъехала дома. Так, нас сейчас саппера поставят несколько взрывчаток, чтобы взорвать опору данного дома. Хорошо. Так, вот сам пакет со взрывчаткой. Так, вроде бы установил. Надо теперь установить дистанционное устройство, которое взрывается. Блин, конечно, не сильно умеем полянуться, ладно. я установлю. А, так, вот, вот сюда поставить. Все. Теперь главное подсоединить аккуратно. Оп, все, ценил Так, она нужно поставить. Как всегда, 501. -й. Так, 501, там он поставлен. Все, можно увидеть, что здание разрушится мне кажется. Внимание, оперативная разведка группа мело. докладывает, мы обнаружили, видимо, дом, который подорван разрушить, что сделать. Внимание, разведка группа, докладывая, расстрелять его. Принято. Так, стой, у него, у него какой-то пакет есть. Что это такое? Блин, меня заметили. О, нет, мне не нужно, нет, я не жмугу. Но я не позволю им взять меня и этот дом, и не товарищей. Так, э, так сюда поставлю свою руку. Все, сам здесь ляг. Если что, я умру, и сразу она упадет на меня и нажмется. Ладно, подкажу к нему. Ой, я э -э -э. аккуратно нужно пролезать, это опасно. О, нет, нет, спина! Нет, ай, ай, нет, не, я спина нормально осталась. Ай, нет! Ой, что-то со спиной теперь... А, нет, нога! Блин, лево. Мне кажется это конец все равно Умру я, нет я не дамся живым Оп. внимание докладываю шапер подорвал получается без разрешения нашего клиента с запчаткой дом взорван есть информация о том то что сзади подошли войска мил Хорошо, принято, отступайте. Все, ну, принято, отступаем. Понимание, товарищи работники. Я как менеджер данного, о, данной работы получается. уверяю о, о том, то, что зарплаты, к сожалению, не будет, так как наши банкоматы были уничтожены и сеть тоже была уничтожена войсками типа. Блин, где зарплата? У меня наносило. Можно не ездить. У меня бензин надо покупать. Да, да, да. Как мы будем это все делать? Да нечестно. Дайте нам зарплату. У вас вас не зарплата, же есть. Дайте зарплату. Тихо, тихо. Успокойтесь. У меня у самого зарплата не поступила. Так. Я не знаю, что делать, но нам нужно обеспечить бесплатное жилье для тех людей, у которых вообще нет денег. Хорошо. Ну хотя бы что-то. Ну ладно. Так, ладно, все свободно, так как кастарплата никому не выдается, вы можете сразу идти домой. Рабочий день окончен. Хорошо, хоть одно спасибо. Надя бомж! Э, кто это сделал? Э, кто это сделал? Эээ, слушайте, вы меня надоели. Заткнитесь, а, а каком я заткнулся? Сэр, давайте, пожалуйста, пройдем на улицу. Хорошо, покиньте данное место. Ах, ты со мной так разговариваешь, читал, с конец. Сэр, что то О, что ли нож? А, нет, нет, что? А, на тебе, ха-ха. Как же я не вижу, это работу. На тебе вам все. Нет, мой арбузный сок, только не это. нет, нет. А, тебе не понравится, на тебе, на, на, на, а, Я спасу этих людей, ты их не убьешь, на. А-а-а. нет, голова. А. Получил, да? получай Теперь твоя очередь, менеджер. Что за фигня? Где охрана? Ты что охрану убил? Полиция, полиция! чик чик чик Пип, пип, пип. Аппарат временно недоступен. Какой аппарат временно недоступен? Что, чё, ненормальный? Почему не работает номер? Ха-ха-ха. А я специально у тебя сломал все. Теперь у тебя все номера перекидываются на мой. Значит, то, что мой номер занят. На, на тебе. Ай! Жаль. Так, надо убегать, надо убегать. Ты что сделал? О, нет. А -а -а. Внимание, все покидаю место. Хватит играть, ненормальные. Ах, я еле убежал с этой работы. Меня чуть там не убили. А у тебя что там? Да, у меня нормально. Запалок к сожалению, только не выдали. Ай! Эээ, а, бывает, у меня тоже из-за этого зарплату не выдали из-за вот этой тупой войны. Нифига, мы на них напали у нас государство, е-мое, с ними не так. Да я сам не знаю. О, кстати, я только что узнал то, что у нас стекла сделано из пластика. Да ладно, может ты перестанешь мои стекла ломать? Не, не перестану. Ну ладно. Где-то в лаборатории. Uh, oh. Так, uh, робот, uh, эта фигня работает, да? <связь> так точно, сэр. А ну-ка, давай, прикажи мелану, чтобы он начал идти сюда. Так точно, сэр. Uh, мелан номер 445. И введи к этому устройству. А точнее, турелью, модель А 1. Подходите ближе. Либо мы вас убьем. <связь> Блин. Придется подходить. А, ладно. А, так, идем. А, блин, надеюсь, ничего не произойдет. А, нет, что за коня? А, нет! А, нет, я не могу дышать. Лёхый. А, а, сердце. А. Слушай, с паром я смогу сбить три бутылки, а не как ты одну бутылку всего лишь с пистолета, а? Ага, давай, давай, начинай стрелять, я сейчас отойду, чтобы ты меня не убил, а то фиг знает тебя, понимаешь. Ой, ладно, так, главное, чтобы начальство не узнало, так, давай, да я отойду хотя бы. О, так, держим пистолет ровно, ну, как будто, А, так, одна есть, О! вторая, ну, блин, со второй попытки только, а а, ой, или как? Три бутылки, но он думаю, не видит. Слушай, ты можешь перестать это делать, а? Ладно, ладно, я просто устал, ноги болят. Дай-ка, дай я сяду так вот. Вот, да, так просто я лучше. Так, давай, я смотрю. Так, давай. И последний. Сейчас. Их Ну, ну, Ай, ты, да -мо! Ах, все, всех убил. Ха-ха-ха, дурачок, а я всех со мной уничтожу. Конечно, с автомата вообще нечестно. Да нормально, смотри, какой автомат. Ааа, -а ой, вроде автомат. Не о о, -о, -о, -о. Мне тоже, сори. <турок> Дураки, вы чем тут занимаетесь? Почему не работаете? Вы должны охранять границу. Ой, ладно, ладно, сэр, вы что? Э, -э розум не махай. а ну-ка. Оп-хопа. А дай, а. -а за еще раз такие выходки вам ай блин ты сейчас предохранитель не поставил уволен отсюда уходи отсюда ай ё-моё ай блин я то не жально просите я пойду О -о -о. блин ну хорошо что, хотя оружию это а не сильно слишком этим стажерам так вроде бы замотал все ай блин я сейчас умру мне кажется или мне кажется Блин, капец. Это красная жидкость все течет, течет. И что затохло, мне кажется. Блин, Какие у нас дурахи работают. Ладно, пойду отползу. Мне и так скоро уходить на работу с отпуска. А тут еще... Да, ема, здесь танк еще стоит. А ну-ка, поехали. О, опа, опа. А, ема, вы что делаете? А, блин, мы вас не заметили. Да что за день такой? Я же реально задохну а блин, что давление маленькое. Снайпер, я пошел Максимум, одну цель убиваю в день, кайфую, <связываю> чисто. Да, да, да, а мне пришлось с этой... А мне сюда закинули, с этой фигни ходить. Надо сразу убивать, блин, что тебя не взяли? Да ничего, может в следующий раз повезет В следующий раз ты что вообще психанутая, Ладно, я пойду. А, всем привет, дорогие друзья. С вами выпуск экстренных новостей. А, этот, как что я вам хотел сказать? Блин, надо вспомнить сценарий. А, секунду. Какой сценарий? Какой сценарий? Какой сценарий? Че, забыл Да, забыл сценарий. Там, короче, расскажи про то, что я курица. А, блин, короче, я вам хотел рассказать то, что курицу у нас монтировали. Они стали сильнее людей в два раза. Мы будем их применять, э, точнее, не мы, а наша армия. Да, да, да, наша армия будет применять их против мелов. Эти курицы совсем бешеные. Меня одна покусала, ой, и точнее этот, я, этот, я ударился э, локтем об диван. А, блин, что я несу? Ладно, думаю, во всем будет понятно. Ähm, эhm, ладно, ладно. Все, выпуск окончен. Можно играть в свои игры. Ура! Привет, дорогие друзья. С вами Никтро. Спасибо, что вы посмотрели данное видео. Я буду благодарен, если вы подпишитесь на канал и поставите лайк. Like. Это увеличит время выхода видео. Точнее, ой, уменьшит видео. А ой, блин, что я несу опять? А, точнее, это уменьшит в э, время, выход в видео, О, наверное, увеличит мое настроение, хотя у меня не так нормальное настроение. Ну, в принципе, мы в будущем посмотрим. Вы, наверное, заметите то, что видео с каждой серией улучшаются. в других игр я не знаю, пока что Ей нет, понимаете? Пока что только думаю снимать либо FIWO поиграл, либо Teardown. Я не знаю, что дальше там снимать. Кстати, кто-то спрашивал насчет Roblox. Насчет Roblox я не знаю. Я в курсе, там есть некоторые крутые игры, которые можно пройти, можно так сказать, с прохождениями. Как тот же Backrooms. Э -э -э так, насчет этого я не знаю. Но если захотите, уж могу пройти. Мне не проблема. Если у вас есть какие-нибудь идеи к следующим сериям, например, сценарий... Uh, кстати, сценарий не пишу, я его придумал в голове, я гений. Uh, так что я буду рад, если вы будете помогать и писать какие-то идеи. Ну, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо.